Инспектор Альфа, Криспэ хвост, Криспэ снова прошивка, начинаем движение, режим трассы. Инспектор Альфа на 3СП с новой прошивкой. Как мы видим, он включается на более быструю машину, потом снова включается спящий режим. Сейчас мы уже слышим его естественный фон. И слева на инспектор альфа